Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего видео это волшебное зеркало Ленорман. И посмотрим, что это такое за интересная авторская колода Александра Рэя. Посмотрев, я недолго раздумала, кстати, заказала ее. Мне она очень понравилась. Ну все, вот, вот, вот эта картинка меня покорила прям с первых минут. И обложка. Все, мне понравилось. Я так посмотрела. Все, я тебе заказываю. Все. Поэтому я ничего ни на что там не смотрела. Никакие там... Кстати, я просто посмотрела вот задний оборот. На полном серьезе. Посмотрела несколько буквально картинок. И все, она покорила мою душу из-за такого красочного оформления звезды. И значит, если звезда уж в таком контексте нарисовано, то значит там будет все классно. Поэтому она у нас вот такая интересная. Колода. Да, кстати, колода. А давайте сравним. А сейчас я посмотрю. А сейчас сравним. А давайте какой-нибудь сравним. А давайте золотые мечты. Да, я бы хотела ее сравнить с золотыми мечтами. Вроде она такая. Колода-то очень сильно э, известная. Я имею в виду именно... Дайте какую-нибудь карту, какую-нибудь хорошую, Тут, да. вот. то есть, то есть, то есть, да, а вот как раз таки коробочка ну, хлюпенькая, но нормально, пойдет, вот, я вот к чему, то есть размер, да, мы понимаем, что здесь практически похоже, как на Тару, это золотые мечты Оракула Ленормана, расширенная версия, поэтому не в если что, если что, крутая версия с золотым сечением. Вот такая она маленькая. А здесь такая большая, кстати, вместительная. Удобная даже для маленьких ручек. Таких, как у меня. Ну, маленькая, давайте приступим. Давайте приступим и посмотрим. Белая карта специально человека ее сделал для того, чтобы каждый человек, каждый практикующий человечек, чтобы для себя некое значение присвоил. Присвоил. Вот. Присвоил. В книжке все написано, не буду книжку пересчитывать, поэтому если понравится, сразу покупайте, не думайте, я вот даже так могу сказать, всадник прям вообще классный, вот не бегущий, ничего, вот, вот смотрит просто на тебя, и плюс, причем я бы сказала, вот улыбается что ли, ну-ка. Да, ну здесь вот такая интересная прорисовка, то есть все видно, все классно. Рубашка просто божественная. Да. Ну это просто красота. Люблю маленькие детали, они дополняют как-то карту, усиливая ее какое-то такое. Воспроизведение. Ладненько, давайте дальше, клевер, вот, такая, вот, такая, вот такой простенький, солнышко, солнечно, просто классно, просто-просто здоровская карта, она вся такая светлая, яркая, там есть кое-какие в этой карте некое, некие, не то что замечания, а подчеркивания, также 40 карт, соответственно, 40 карт, это у нас белая, Добавлено также у нас мужчина и женщина, и добавлена у нас луна, полная причем. Вот, но у кого полная, у кого старая, поэтому вот. Давайте, корабль, вот такой красивый, по волнам, дом, угу. дерево, что самое интересное, дерево прямо изображено, животное. Ну правда просто просто вот тучи. Тучи вот такие классные, главное. Тучи, мне, мне нравится, когда изображены в таком моменте тучи. Почему? А потому что с одной стороны какая-то какая какофония, а с другой стороны все светло. Но это, соответственно, отражается даже на раскладе, и это имеет значение, сразу говорю. Но мне нравится, когда тучи в двух вариантах, именно что, и какое-то буря, и какая-то все облачно просто. Змея. Вот такая класс чем мне нравится самая, по крайней мере, крутая такая змея. Даже нравится больше, чем в Болдовской, да, в этом, в Золотых Мечтах. Очень-очень-очень гроб. <смех> Праздничный даже гроб, дорогие мои, праздник везде. Ну это прям вообще... Не очень, очень, очень классно. Даже даже гроб как бы не страшно, ничего вот такое вот такое такое пахнет смиренностью, с бытием. Очень здорово, правда. Я нахваливать буду до конца, потому что она, я когда ездила в машине и первый раз ее смотрела, прям смотрела офигевала букет. Ой. Умеют же люди создавать вкусняшки. Коса. Mm -hmm. Вот здесь коса, я бы сказала, не просто матушка-смертушка какая-то, либо какие-то ужасные вещи. Нет, здесь прям пожина не урожая. Я очень люблю именно такую косу, когда изображают на Ракуле Ленорман. Не то, что там все, конец ужас. Нет, а некое пожинание плодов, последствия все-таки ваших действий, ваших решений. Пускай они губительны, не губительны. В... Чего то и пожнешь. Поэтому вот. А Митла? Она такая вот интересная. Что-то даже на нее первый раз такая не остановилась. Интересно. Неоднозначная. Травы, все дела. Метла и плюс плеть. То есть не забыли. <свят> Ладненько, давайте дальше. Сова. Сова, то есть. Ну, такая немножечко, такая, такая, такая стремноватая, <свят> стремноватая картюшка. Обычно люблю сову, а вот здесь вот как-то прям. Ух, и ночь. Все дела. Ладно, ребенок. Мальчик, да, я так понимаю, да, это похоже мальчик с яблочком. Мама дала яблоко и ушла. А чего одну-то дала? Дай мне два. Ладненько, <свистит> давайте дальше. Лиса. Вот такая она хитрая, она уже сожрала, сожрала она уже. Вот давайте лиса. <свистит> Подождите, если, если будет смотреть автор колоды, по-любому, вот, вот смотрите... Я не то что сравниваю ни в коем разе. Это она нацелилась. Это она здесь нацелилась. А она уже здесь сотворила. Это последствия. Вот знаете, есть второе последствие. А теперь раку есть. Это она нацелилась ранее. А сейчас она просто снямкала. И ушла. Буквально сейчас только заметила. Ладно. Медведь. Мишка, вот такой немножко грозный. Немножко моё, свое и не отдам. Пенек. Интересно. Давайте дальше. Звёзды. Звёзды. Ну, ведь же круто. Аист. Вот такой один. Аист. Потерялся. Аист у нас потерялся. Где все? Ладно, собака. Угу. Башня. Вот это башня. <свят> вот это башня. Светлая, классная на отшибе без земли. Так, сад. Угу. Все честь по чести. Что здесь изображено? Давайте, ну, давайте рассмотрим. Так, у нас здесь женщина, значит она розочку нюхает. Здесь у нас какая-то парочка. А здесь, я так понимаю, это мужчина, да? Ну, похоже, конечно, на женщину, это мужчина, что ли, или Альчо? Так, с мечом логически посудить, значит, меч это не Жень, не... а, а почему бы? Значит, это мужчина, значит, это свиданка, а это уже состояние. А, я это... так, подождите, там трое. Вот, я что увидела, там еще одна женщина. Так, он кому-либо к ней, либо. Что это теперь за карта влюбленный выбор? Пойдите дальше, короче. Просто сад. Чего вот тебе надо придираться-то? Гора. Не стандартно, неординарно. Просто лес. Это прям. Реальные прям препятствия, реально прям не заберешься на эту гуру. Ладненько, давайте дальше. Развилка. Ага, налево-направо сидела. Вот, видите, налево пойдешь, направо пойдешь. Ага, все, все найдешь. Это, это круто, как и сказки. Давайте дальше. Крысы. Вот крыса такая милота просто. Вот милота. Не просто какая-то щемящая душу, страшная, а фью. Даже совы почему-то они немножко мрачнее, чем даже вот такие маленькие крыски. Ну пускай голову кушают. Куски. Ладно, дальше сердце. Вот и все. Нет, классно с лентами. Кольцо. Со шкатулочки, все дела. Книга. О, вот, это, вот это шикарно, правда? пахнет какой-то некой такой исторической ноткой. Так, письмо. Письмо здесь у нас закрытое, но здесь как у нас некое послание, голубь открытая. Такое пространство. Можно поиграть э, интересные. Ну, не то что поиграть, а вот как-то для себя именно эту карту. Немножко иначе ее трактовать, я думаю. Почему? Потому что большое пространство занимает не само письмо, а именно открытый какой-то некий путь, и как голубка принесла это письмо. Но я не думаю, чтобы она тащила в клюве. И такое, в принципе, нереально, но все равно, как вот, как вот раньше голубинная почта, все дела, ну, Короче, давайте дальше. А то я что-то... Не надо, мы, тоже, мы же просто смотрим. Ну, просто большинство, честно говоря, письмо всегда изображают вот здесь. То есть, и все, больше ничего. Либо так, либо кто-то пишет, либо еще что-то. То есть, а здесь вот именно какое-то открытое некое пространство. Письмо издалека. Окей. Мужчина. Здесь двое мужчин. Давайте поднимем Давайте вот сравним два, два таких прелестных мужечка, девчонки, налетаем, кому какой нравится, с мечом, либо с королевством, так, ну давайте две женщины, такие два, как бы, ну они похожи по статусу, но все равно, Такая городская и деревенская. А здесь что? А здесь и там во дворе. А здесь в своем королевстве. А здесь просто в городе. Ну, говорю, городские и домашние. Ладно, давайте. Лили. Лили, лили, лили. Ну, такие красивые. Претензий нету. Прям все шикарно. Солнце. Ну, да, это, это очень красивое солнце, мне очень понравилось. Вот, здесь две карты Луны, кстати. Это в некотором негативном значении, как описывал автор, что многие там спорят. Позитивная, негативная Луна. Блин, нормально, там так написано, я ничего не выдумываю. Вот. Некоторые трактуют ее как в негативе, некоторые как в позитиве. А здесь вот автор вот на. Хочешь это, хочешь эту но, соответственно, если, если там две карты попадают в раскладе, то это раскрывает какую-то глубинную психологию человека. Не буду вдаваться в какие-то подробности, но общее скажу. Давайте так. Поэтому э, Луна очень шикарная здесь. Мне тоже она понравилась, кстати, и в таком каком-то мрачном виде. Как в болотах, но все равно это тоже здорово, тоже прикольно. Пока что совы на последнем месте, луна не переплюнула. Но совы правда там какие-то прям ручноватенькие. Ну ладно, ключ. Вот такой интересный, заветный ключ от двери. Рыбки. Это рыбище. <смех> Какие рыбки, это рыбище. Еще медузка, еще медузка, еще морская звезда. А так это рыба. все. И правда, здоровская карта. Очень. очень очень Якорь, якорь, маяк, все дела. Многие якорь, где как изображают, здесь на песочке, здесь на бережку. И а, замечательное крест. Правда, замечательная по-своему, крест сам по себе выполнен немножко, как в такое простое обычное дерево, но, но мне все равно как-то вид какой-то все равно приятностью от этого, вот как будто старое такое засохшее все древнее, немножко древностью прям попахивает от этой карты, потому что какой-то холмик, не живой особо старенький, весь какой-то засохший, а здесь все зелено, какой то древность. Поэтому вот, короче, как-то так, дорогие мои, если вам понравилась колода, заказывайте, не пожалейте, правда. Я ее прям сразу в корзину бухнула, но, соответственно, заказала не сразу. Но вот какая-то вот такая вещь, в принципе, очень приятная. На ощупь, кстати, не глянцевая что немножко не то что минус, <смех> но ну, не минус, но все равно я бы хотела глянцевую, честно, матовая, приятная на ощупь, поэтому ничего, спору нету, хотите понравилось вперед с песней, посмотрим, как она вообще работает, но... Как-то Средиземьем прям попахивает <смех> от этой колоды, она мне очень понравилась, я прям в дичайшем восторге от развилки, от горы, ну вот от отцов, от не очень, потому что они какие-то, и от собаки, от собаки не сильно, потому что, наверное, просто породу эту <смех> не особо просто люблю, да и все, это какие-то мои такие, и, а, и личные предпочтения, личные заморочи, поэтому, друзья мои, правда мышка Лиса вообще шикарная вот ну да вот сушки прям сушки как-то темно темно вот не хватает какого-то такого искорка блеска возможно какой-то вот как вот знаете как хищник вот реально вот такая карта хищник, нежели карта, карта лисы. Вот карта лиса, да, она хищница, она уже сожрала курицу. Но вот от этого пахнет каким-то хищничеством больше, чем от карты лисы. Мое такое интересное впечатление. Метла, плеть все дела. Плеть главное. Это спасибо большое автор, что не забыла все-таки подрисовать вот эту вещь. Коса, зачет, отдельный Гроб. Шикарно, что можно не страшно, если кто такой мнительный, не страшно это видеть такую картинку, но хотя все мнительные, но страшно, о чем я. Змея шикардос, самая лучшая, по крайней мере, которую я видала. Тучи, дерево, дом, ну и давайте вот такая интересная до белой карты. Понравилось, заказывайте, не глянцевая, немножко такое все, но... Я думаю, за свою цену, за 500 с хреном, вроде я заказывала, стоит того. Я бы не сказала, что не стоит. Ну, поэтому как-то так. так. Спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все вам самого наилучшего. Пока-пока.